Обижают. Затравленную красотку Меган снова травят. На этот раз в новой книге авторка, как ей кажется, поймала Маркл на том, что она говорит одно, а делает совершенно другое. Переезжая в Америку из большой королевской семьи, она заявила, что мечтает о тихой и скромной непубличной жизни. Авторка книги, как ей показалось, в клочья порвала эту версию. Во-первых, Гарри и Меган живут в доме за десяток миллионов долларов. Трудно назвать это скромностью. Во-вторых, опираясь на свои источники, авторка рассказала, как Меган не хотела жить в домике на заднем дворе королевы, а требовала апартаменты в самом Винзерском дворце, отказавшись от всех других вариантов. В-третьих, Меган хотела красивую тиару на свадьбу, но ей не дали. Внучки королевы разрешили надеть, а невестки нет. Значит, делает вывод авторка, Меган лукавила. Ни о какой скромной жизни она и не мечтала. Злодейка какая. Что сказать о тех, кому не нравится Меган? Что для вас не скромность, то для Гарри Меган простота в высшем ее проявлении. Кто из девочек не хочет красивый кокошник на свадьбу? А кто не мечтает жить на заднем дворе в домике, который больше похож на сарайчик? Ну а про нынешний дом, который якобы стоит 10 миллионов. Многие живут в домах и за 100 миллионов. Так что тут вопрос скромности вообще относителен, учитывая доходы с Но ничего, скоро выйдут мемуары Гарри. В них Меган ответит всем. Руспроньюз специально для сайта Life Journal. Автор публикации Лена Миро. Обижаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.